Вот нужно записать тебе главное видео в программе OBS, но при старте видео у тебя выскакивает ушибочка. Произошла ушибочка кодировщика во время записи. Какой кодировщик знает? Для решения этой проблемы нужно зайти в настройки вывода и переключить кодировщик с аппаратного на программный. После этого у вас все должно заработать.